Всем привет. Хочу показать вам э, покупку свою новую. значит Кружка. Э, Кружка-крутилка называется. Сейчас покажу принцип действия. Значит, будем наливать себе кофе. Берем кофе. Берем ложечку. Так, насыпаем кофе. Вот одну ложку насыплю. Так, дальше сахара. Так, ложка нам не понадобится, а можно сразу там, молока налить. Нальем молочка. По вкусу, как говорится, о том, сколько нравится. И кипяточка. Дальше кружка-крутилка сама все должна сделать уже. Налили кипяточка. Дальше принцип действия очень просто вот здесь вот есть кнопочка Значит, давайте покажу чтобы вам видно было зажимаем и внизу кружки соответственно есть небольшой типа пропеллера который все раскручивает перемалывает искать создает водоворот с помощью которого все ингредиенты перемешиваются и получается вкусный кофе. Сейчас мы это попробуем и испробуем. И такая воронка создается. Надеюсь, видно вам. аромат очень хороший стоит такой приятный кофе получается с пенкой здесь еще есть крышечка резиненная можно закрыть и пить здесь также есть прорезь ну, то есть как на стаканчиках можно прямо отсюда пить вот такая вот кружка рекомендую всем пока